За любимых женщин, за прекрасных женщин, я сегодня пью. Счастье и удачи, и здоровье значит искренне молю. Для прекрасных милых, женственных красивых пожелания шлем. До любимых наших, молодых и старших, мы сегодня пьем. Дарите женщинам цветы Не только в праздники, как водится Среди забот и суеты Невестам, женам, юным модницам Дарите женщинам цветы Чтоб жизнь еще светлей казалась не пусты. Дарите женщинам цветы, как много значит это малость Дарите женщинам цветы, дарите женщинам цветы И годы их не будут старить, цветы, заботы, суеты Как нам они улыбки дарят Дарите нам цветы, чтоб жизнь еще светлее казалась, Чтоб будни были не пусты, дарите женщинам цветы, Как много значит эта малость, дарите женщинам цветы. Дарите женщинам цветы, чтоб жизнь еще светлей казалась, чтоб были будни не пусты. Дарите женщинам цветы, как много значит, это малость. Дарите женщинам цветы, дарите женщинам цветы, дарите женщинам цветы. No